Здарова мужские мужчины, я продолжаю показывать вам занимательные материалы, невзирая на возможную блокировку ютубчика, но не будем о грустном. Кое-какую инфу я конечно вам расскажу, правда чуть позже. Короче, новый сезон на самом деле стал знаковым в плане изменений и ребаланса. Многие уже успели ознакомиться с патчноутом, например, Nerf Type 25 ожидался в принципе и был логичным в сложившихся реалиях игры, не могу сказать, что тайпу хоть теперь неиграбельное полено, силушка то все таки есть. Больше всего нас сегодня интересуют серьезные и не очень улучшения вот этих оружий. Например Райтек сейчас чуть эффективнее будет в королевской битве, потому что дальность стрельбы увеличилась на 10 метров. Ну это я в смысле урон имею в виду, там тоже он короче повысился. Ну короче мужики не парьтесь, все там короче чуть улучшилось. Также подправили МК2 миротворец, изменения произошли в контроле горизонтальной отдачи, она намного стала лучше. А сейчас лучшим решением будет подписка на лучший, сорян за тавтологию, телеграм-канал по колдушечке. Ибо там есть собственные дата-майнеры, которые вытаскивают всю скрытую инфу. Также публикуются свежайшие новости, есть эксклюзивные сливы будущих обновлений и нововведений. Помимо этого админы промокоды на скины и другую движуху скидывают. Чуть не забыл сказать, что и конкурсы на CP-шки и боевые пропуска часто запускаются. Одним словом, сказка, а не канал. Ни в коем случае его не теряй, он заждался тебя уже по ссылочке в описании. Да, мужики, я понимаю, что инфа по поводу то не новая, смысл материала в принципе не в этом, а в том, как эти бафы сказываются в целом на данных пушках. Например, разрабы поковырялись с калашниковым и слегка ему приподняли урон в верхнюю часть хитбокса. Я думаю, это правильно, ибо киллов в королевской битве без каких-то проблем сместил калаш. Марку, как говорится, держать надо. Помимо этого, разрабы предприняли попытку оживить магазин калибра 5.45 на акашке. Я не буду озвучивать все бафы, вы только гляньте. И действительно, играть с таким модулем стало гораздо приятнее. Но по моим субъективным ощущениям, это такой себе модуль на коллаж. Как мне кажется, это неплохая попытка популяризировать коллаж в рейтинге. Но после сумасшедшего темпа стрельбы и time to kill type и м 13 думаю, такой мув останется незамеченным. Вот к чему действительно стоит присмотреться, так это к HBR A3. Знаковые изменения получил штурмовочка, даже не знаю с какого это хрена, но вы поняли. Ей апнули кэф с уроном, если кто в танке, то на всех метражах дамаг в голову и грудь увеличился. Это как бы ладно, тут и других приколов с изменением хватает, можете глянуть. Несложно догадаться и без меня, что изменения пошли только на пользу данному пушкарю. Не мета и не имба, но зато хорошая альтернатива уже задержанным ганам, сборка у меня вот такая. Что меня действительно порадовало, так это достойный буст у моего самого любимого пистолет пулемета Русичу сохранение урона на 3 метра добавили, это не может не радовать, к слову мужики, кто в королевской битве чилит, не стесняйтесь теперь с пола First айтемом рус брать. Норма с тема. Как я и предполагал, хотя нет, как я и предсказывал, новые штумовые винтовки килла, скорректировали отдачу и теперь она намного плавнее. То бишь контроль теперь еще проще, хотя и до этого адекватно был, если играть с гироскопом, ну короче сейчас он вообще прям изящный Прям берите, пользуйтесь, кайфуйте. Хорошо, все эти бафы на самом деле полупроходные. Ничего такого сверхъестественного мы не получили. Но есть одно но. И это АК 117. Прямо сейчас тебе и твоим твоим нам фортануло, что вы дошли до этого момента. Ибо когда я собирал материал по всем улучшениям. Это если что я про геймплейную часть говорю. Когда я все это тестил, смотрел. Ну короче дохера я дней потратил, просто играл. В общем я неистово охренел, когда стал обкатывать 117. Прикол. Дело в том, что разрабы подкинули сохранение урона до 8 метров. Обойдемся без цифр, я просто скину сборку, ты зайдешь в рейтинг, дашь всем по жопе, вернешься в комментарий и напишешь что за жара, окей? Только сперва небольшое отступление. Сорян отцы что пропадаю, что не такие длинные по хронометражу эпизоды получаются, это все не просто так. Хочу основной канал немного перестроить во что-то большее, короче скоро все узнаете, но быстрее всех все узнаете знают мужики, которые у меня в тележке чилят. Так что вэлк. Так вот, короче, я с такой сборкой гоняла, запомните этот момент, 117 будет метой не этого так следующего сезона. Ну, если его не занесить, конечно. Дайте ему только время. Как говорит, стайп уже подвинулся. По сути, материал я для этого и тропнул, чтобы про 117 рассказать. Ну, так, знаешь, типа тезисный, я уж не стал там углубляться, те с уроном, играться, вот этой всей херню заниматься. Короче, как-нибудь потом, я просто себе хотела посоветовать в рейтинг, вот Обязательно поиграй, по кайфу. Короче, мужики, пошел я что-то готовить Для вас особенное, что-то большое Надеюсь, и что мне хватит сил Всем нам сейчас нужно чуть-чуть отвлечься, расслабиться Постараюсь вас, короче, не подвести Буду вам признателен за кулаки, и подписочку Сейчас для меня это очень важно Так как с ютубом сейчас хер пойми, что происходит Все-таки давайте, отцы, навалить. Спасибо за внимание, это был Огненский